Как себя поддерживать? Да? Давайте парочку таких фразочек сделаем. Ну, смотрите, первый вопрос. Да, спросите себя, что вы чувствуете сейчас? Ну, то есть мы берем в начале ваше состояние, какое есть. Что вы чувствуете сейчас? Для этого нужно замедлиться и прислушаться вот, к телу, к сердцу, к солнечному сплетению. Вот, что внутри сейчас? Каждое чувство, оно говорит об определенном намерении. То есть вот наша психика, наше подсознание через чувства информирует о том, что с нами происходит, как мы эту ситуацию интерпретируем, что мы в этой ситуации ну, видим, воспринимаем. Вот, например, какие у нас бывают чувства основные, Давайте возьмем из негативных, да, тревога, допустим, вот. о чем говорит тревога, о том, что вы чего-то боитесь, но не понимаете чего, то есть вы фантазируете какой-то негативный сценарий, сами того не замечая, то есть если вы увидите, что вы фантазируете, то фантазию тогда можно будет поменять. Второе такое чувство – обида, если вы на кого-то обижаете. Обида говорит о том, что вы на кого-то на самом деле злитесь, но эту злость удерживаете, запрещаете себе эту злость проявить. Ну и в итоге эта злость, она как яд, вас отравляет, ваше состояние как-то ухудшает. Вина, например, следующее чувство, чувство вины. Вы себя наказываете за что-то, значит. Если вы не заключали никакой договор, скажем так, с человеком, не давали согласия, то чувство вины не может быть. То есть, вот если вы себя вините, не договорившись, вот, это такая фейковая вина, стыд, еще чувство стыда, вот. возникает из-за того, что вы считаете себя плохой несоответствующим ожиданиям, например, какого-то человека или группы людей. Ну что, еще можно критику сюда добавить. Вот. То есть вы себя ругаете через мысли, как-то себя негативно оцениваете. Критика, когда вы себя оцениваете негативно. Негативная оценка происходит из-за того, что вам кажется, что вы могли сделать лучше какой-то ситуации но жизнь такова что в данный момент времени вы делаете лучшее из возможного исходя из тех ресурсов которые у вас есть вот если <coughs> вы усвоите вот скажем так это истину, тогда э, критика превратится в обучение в поддержку типа там угу, я это не смогу сделать или я не смогла это сделать как это можно изменить вот второй шаг после того когда вы определили чувство, основное там еще их много я не буду уже сейчас все углублять вы спрашиваете себя что бы вы хотели в связи с тем что есть ну то есть вы чувство определили что я чувствую что я хочу вот, что я хочу в связи с тем что есть могу ли я это получить сейчас Потребность может быть связана с вашим внутренним миром, либо со внешним миром. То есть вы можете сами с собой что-то сделать, можете от других это получить. Важно определить еще, это внутреннее или внешнее. Вот. Дальше спросите, как это можно реализовать, сами себя. Как вашу потребность можно реализовать. Следующий пункт. Представьте, что вы уже это сделали, и увидите себя в будущем. То есть какое у вас там состояние? Ну, например, там, допустим, я хочу э, жениться, допустим, да, на, на женщине моей мечты, назовем так. Я прикидываю свои чувства, ага, какие у меня будут там чувства, -то? ну не знаю, вдруг вдохновение, там, любовь, радость какая-то. Да. Э, э, вижу себя в будущем который уже женился на этой прекрасной женщине. И э, отслеживаю свое состояние, в каком я там состоянии. Вот. После того, когда вы увидели образ свой будущем, э, войдите в это состояние. То есть вот прямо вот, как будто вы этот образ должны одеть на себя. И почувствовать, а, а вот как вы сейчас, когда вы уже это решили. И вот из этого состояния необходимо начинать действовать. И состояние э, той, которая уже с этой ситуацией справилась.